Да нам похуй у нас заберна, вот. Блять, я тебе говорю, это какой-то полет, как, которых работает, как ⁇ п ⁇ Я тебе скажу. что да, в мне патрон мало. Не могу просто. Недавно я пожарил сосиски кемеровские, так вот ничего ну, то я их поджарил слишком.